Зрители, Я очень рада, что вы заглянули ко мне. Я сшила блоску, в которой захотела попробовать обработать горловину обтачкой довольно интересным способом, о чем и сняла это маленькое видео. Сейчас вы увидите, как я буду выкраивать по трафарету форму обтачки из флизелина. Я сложила флизелин клеевой стороной друг к другу. Теперь я переведу на него форму горловина, которую заранее подготовила. От руки на глаз сделаю прибавку на ширину опыта. И теперь выкрою ее. Флизелин лучше кроить не теми ножницами, которые вы режете ткань, а взять другие, потому что на ножницах может остаться частички клея флизелина и они будут хуже резать. Теперь все готово и я прикладываю флизелин клеевой стороной к изнанке ткани, из которой буду выкраивать обтачку. Обязательно проверяю ширину горловины, чтобы она соответствовала той, какая мне нужна. И горячим утюгом приклеиваю флизелин. Я просто переставляю утюг, а не вожу им по всей длине обтачки. Все хорошо приклеилось и теперь можно выкроить готовую обтачку полочки. Я выкраиваю с припуском примерно полтора сантиметра по краю. Внутреннюю часть обтачки, где будет крыловина, я пока не буду выкраивать. Нужно найти середину. Для этого я складываю ровно пополам и делаю надсечку. Теперь от руки рисую горловину спинки. Главное, чтобы ее ширина соответствовала ширине горловины полочки. Повторяю все те же действия, что и с крыловиной полочки. Теперь складываю обтачки лицом к лицу, соединив надсечки. И проложу строчку шириной 1 сантиметр. Шов делаем в разутюшку, чтобы толщина шва, в готовом мы стели, была тоньше. Теперь сгибаю наизнанку припуск и прокладываю строчку. Это детали по линию середины, а на спинке у меня есть э, средний шов, по которому можно ориентироваться. Я складываю обтачку ровно пополам и лицом к лицу э, накладываю плечевые швы обтачки к плечевым швам из тела и совмещаю средние, по средним линиям обтачку. Для удобства можно приколоть ее булавками. Теперь я проложу строчку близко к линии флизелина, повторив ее форму. Вот так. Обратите внимание, что на изделие у меня тоже не выкраена линия горловины. Теперь самое интересное. Я просто вырежу форму горловины ножницами близко к линии которую я проложила на машинке, примерно на расстоянии 0,7 или 1 сантиметр от строчки. Так как обтачка из флизелина была выкроена той формы, какая мне нужна, я не сомневаюсь в том, что в готовом виде все будет так, как я задумала. Теперь по всем изгибам горловины нужно сделать надсечки, чтобы форма лучше лежала в готовом изделии. Обработать а горловину обтачкой можно тремя способами можно отогнуть обтачку на припуск на шов и проложить строчку вот так затем отогнуть обтачку на изнанку и проложить закрепляющие строчки по плечевым швам и среднему шву спинки Можно также проложить строчку близко к линии горловины, примерно на 0,2 мм. А можно сделать как я. Я проложила строчку, равную ширине обтачки. Все готово. Как видите, флизелин закрыт и все швы выглядят довольно аккуратно. Это вид со спинки. Здесь я показываю, что плечевые швы тоже хорошо закрыты обтачкой и ничего не будет выглядывать. Хорошо шить что-то такое летнее и яркое в такую по-настоящему зимнюю погоду. Когда я шила эту блузку, я смотрела в окно, как нас постепенно заметает. Эта блузка была частью такого костюмчика. Когда я ее дошила, появилась такая ночная погода. Коту, по крайней мере, понравилось.